Хоть юмор дорог для души Еще одна по жизни веха Сиди в темнице не греши Листая книги с пыльной полки Запоя вновь все перечел О, Генри, острый юмор колки А заодно пылинку смел Есть боль Шлю. Как не скучать, полно советов, Кто карпомол, кто водку пьют. Апрель весенняя услада, В природе вирус не указ. Все по домам, она и рада, Еще с ней встретимся не раз.